Дамы и господа, вот мы закончили наш сеанс массажа. Прохлопали человека, простучали, да? И теперь, чтобы не приглашать в душ, перед мануальной правкой, нам нужно вытереть масло. И для этого нам обязательно подходит вот такой инструмент, как салфетки. Но всегда есть нюансы. Я видел, что люди их не могут оторвать нормально, там они рвутся, да? Есть всегда тут надрез, такой линия пунктирного надреза, да? Вот одну салфетку для этого держим плотно, а другую... Не ровно отрываем, да, а вот так вот по диагонали. Раз, видите, она легче отрывается. Раз, легче отрывается. И э, мануальная терапия делается на сухую, с жесткой фиксацией. Можно через лофетку, в принципе, делать. Но они нам сейчас нужны ловить лайфхак для того, чтобы вытереть человека. Значит, берем э, чистую сторону, видите, без рисунков. Зажимаем уголок вот так и пальцы расширяем, вот, чтобы полностью она была вот схвачена. Раз и расширяем. И все те места, где мы работали, например, с ушами, да, все бережно, аккуратно убираем с полной заботой о человеке. Пациент становится лояльным, понимает, что вы заботитесь о его комфорте, гигиене и уюте. Все стерли, да. И осталась у нас сторона чистая, которая э, с рисунком, с принтом, да. Этой стороной мы можем вытереть свои руки, да? чтобы долго не бегать и не отвлекаться на мытье рук. Вот у нас такое безотходно получается производство. Далее, соответственно, накрываем человека и переходим к мануальным правкам. Выдох. Просто продемонстрируем. Ну, об этом в следующем видеоролике. С вами был Олег Алабудин. Не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал и обязательно будете получать новые полезные, очень интересные видео.